Что такое туризм? Это море положительных эмоций и прекрасное настроение. Уникальные места и незабываемые впечатления. Новые знания и приобщение к другим культурам. Единение с природой и бесконечный адреналин. Развлечение до утра и безмятежный отдых. Интересные знакомства и новые возможности. Полная свобода и исполнение желаний. А еще туризм – это огромная индустрия, занимающая треть мирового рынка услуг. Самый стабильный сектор мировой экономики, имеющий более 12 триллионов долларов ежегодного товарооборота. Каждый день более трех миллионов человек по всему миру отправляются в путешествия. Мировые доходы от туризма составляют более 1 триллиона долларов в год и ежедневно увеличиваются на 100 миллионов. До недавнего времени для вас эти цифры ничего не значили. Grand Travel Group меняет правила. Сегодня туристический бизнес может приносить вам доходы. И для этого не нужно обладать огромным опытом и знаниями. Начните прямо сейчас. Глобальная партнерская туристическая программа Grand Travel Group.